день, очередная распаковка, тут у меня около 10 посылок, все, приступаем, вешаю, на этот раз мы изменим правила, начнем с самой большой и самой нужной для меня посылки сегодня, это стекло для телефона, или как он называется, пленка, вот меня разбилось, я покажу, вот. вот так трещина пошла, это у меня Redmi, родни... Вот она пленочка. Ссылку дам на продавца, кстати. Угу. на Алиэкспрессе заказал. У меня Redmi 3S, вот Это что интересно? Вот Давай так... Не, не надо ничего вырезать. О, это аплечка! я буду вот, пожалуйста, Это не надо. Давайте, следить, посылку лучше. Этот товар я! Я! уже не первый я! раз заказывал. Сейчас я подрежу. Товар, это нормально, посылка. ну доставай. Что там у нас? По-моему, что-то такое уже было. О, наконец-то. Почему такой короткий? Это что? Почему он такой короткий? Проводок-то. Еще посылка. Так, так что-то у нас там такое. О, вот это классная ручка. Тут Что? 16 цветов. Тут много цветов. Видите, желтый даже есть. Где? Желтый, подожди. Так, сейчас. Желтый, черный, красный. Правда... Подожди. Ну. Оранжевый. В принципе, рисует неплохо. Да, вот, я. Ну, я первый. Давай следующую посылку. Сейчас. следующая посылка это там у вас? Может такая же ручка? Потому что вам быть две ручки. Да! Нет. Это вот такая ручка. Формика кости. Честно говоря, не помню, с кого сайт я их заказывал. Но потом ссылку, кстати, дам в описании. На эти ручки. А что, в принципе, она, мне кажется, удобная ручка. Удобная, креативная такая. Пишет красиво. Всего шариковые, кстати. Предыдущие морковки они были гелевые Это шариковые. красивые такие ручки. давайте Предпоследняя посылка скрывает Павлик. Что мама сказала что-то этой ручки с морковкой? Ничего. Как ей не понравилось? Что у нас Ох ты, это что такое? А вот это вот А, это колонка. Кстати. Она, она... Подожди. она за баллы, кстати. Заказывала ее за деньги, я а забалала. Я сказала. Ну, она без... А. Вот... Это колонка. Кстати, предыдущий проводок как раз пригодится, как зарядник будет, куда его делать. Ну, в этой же, в распаковке. Ну, плохо забала. 200 баллов, что он стоила. Не помню. Так, осталось. Так, и заканчиваю распаковку. Это, видимо, опять лизун. Опять такой же жидкий. Четкий лизун. Вот то них их. Так, что это еще у нас. Ссылку я дам в описании на все. Хотя сколько лизун заказывал, это самое интересное. Они жидкие. О, какая красивая линейка. 15 сантиметровый, смотрите, какая. Какая-то фирменная. Это... А, вот. а, это... 15 сантиметров. И последняя на сегодня распаковка. Последнюю. О! человечек А вот они его пропустили. все А, кстати, сейчас его соберу. И У -у -у. Вот такой человечек Включу. получился. Видимо, это человек-паук, что ли? Вот паутинка. О. Такая. Вот такая вот штуковина. Все. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки.